Стоянку грузовиков и спецтехники рядом с Ледовым дворцом признали незаконной и потребовали демонтировать. Законность размещения стоянки попросили проверить Красноярское отделение Федерации автовладельцев России. В ходе выяснения всех данных было выявлено, что разрешения на организацию здесь стоянки действительно нет. При этом парковка заняла часть муниципальной земли. Сносить автостоянку будет администрация Советского района Красноярска. Соответствующее уведомление глава администрации района уже получил. О сроках сноса объекта на данный момент не сообщает. Субтитры делал